Всем привет! Это видео для новичков. Сегодня я вам расскажу о доске достижений. Открыть вы доску достижений можете, нажав на английскую букву B на клавиатуре. После того, как вы нажали, вы можете увидеть... эту ветку достижений. Название ветка достижений это есть ветка достижений. Как вы можете увидеть, у этой ветки очень много разветвлений. светки уровней в самом начале когда вы заходите в игру вас обучает игра играть в игру потому что это довольно сложная игра и многие новички в ней теряются итак у вас вы зашли в игру и вы не знаете, что делать. И вы можете задаться вопросом, почему я не могу носить определенную вещь. Вещи вы не можете носить, потому что вы их не прокачали. В самом начале вы прокачиваете вторые шмотки все. Нажав на знак двух мечей, вы откроете вещи, которые вы 100% прокачали в начале. Далее вам надо будет качать те вещи, которые вы хотите качать. Магично. Это либо легкая броня, либо тканевая, либо тяжелая. Также виды оружий. Тяжелое оружие, легкое оружие и магическое оружие. Итак, вернемся к ветке приключенцев. третий уровень налетчик странник вы будете эффективно убивать мобов третьего уровня. Дабы перейти на четвертый уровень, вы должны набрать тысячу славы, убивая мобов. Далее налетчик снток четвертый уровень. Вы будете эффективно убивать мобов четвертого уровня, вам будет добавляться дополнительная защита и дополнительный урон против этих мобов четвертого уровня. То же самое было про мобов третьего уровня. Далее идет пятый, шестой. Узнать сколько вам нужно для очков для повышения уровня можно увидеть здесь. Как видите, я уже у меня уже 10 100 миллионов слабых. Нужно 3 миллиона славы, чтобы эффективно убивать мобов 3, 8 уровня. Итак, 6 уровень. 7. Чтобы эффективно убивать мобов седьмого уровня, вы должны прокачать 600, 851 тысячу очков славы, получить убийство мобов. Если у вас прокачан налетик мастер, который при достижении двухсот семидесяти тысяч славы и вы захотите убивать седьмых мобов вам будет то же самое считаю можно посчитать за восьмой уровень, когда вы седьмой прокачали а хотите убивать восьмых мобов. Вот. Вот. Далее. Ветка приключенца. приключенец странник. Знаток. эксперт, мастер, магистр, старейшина. Как вы можете заметить, свер сверху слева написано, сколько нужно вам тысяч очков славы, заработанные либо убийством обов, либо собирательством. Но насчет собирательства я не знаю так как я не собиратель. Далее мы посмотрим, что может собиратель и как его прокачать. Но это будет попозже. Сейчас мы рассматриваем приключенцы. Прокачивание приключенца третьего уровня дает вам ношение... Прокачка ветки приключенца дает вам возможность использовать сумку, Плащ, молот и маунта более высокого уровня Рассмотрим четвертый уровень Здесь различные виды плащей четвертого уровня и то, что я перечислил про третий уровень Эксперт Мастер Магистр Итак, далее ветка фермера. Непися из Майнкрафта. Как я подписал. Вот. Если вы ее прокачаете, вы сможете варить зелья: супы, зелья, еду супы относятся к еде и заниматься сельским хозяйством или выращиванием животных сжать картошку морковку укроп для зели. Итак, как видите у меня ветка не прокачана, потому что я не не пись не фермер я увлекаюсь созданием зелий яда. Вот. Кстати, чтобы прокачивать э, фермера, вам нужен личный остров. Личный остров открывается только в тот момент, когда вы купите премиум аккаунт. Без премиума аккаунта. Без премиум аккаунта вы не сможете купить себе остров и выращивать на нем разные полезные штуки. Итак, дальше идет э, ветка собирателя. Как вы можете увидеть, вот она. В самом начале вы прокачали все, э, все инструменты второго уровня. Далее вам, чтобы перейти на третий, на третий и четвертый уровень, нужно определенное количество времени собирать ресурсы э, инструментом, тиром ниже, чем который хотите вы открыть. Например, вы хотите открыть третий уровень, вам нужно следовательно собирать вторым уровнем ингредиенты, которые нужны для крафта вещами второго уровня инструментами в скобочках. Дабы открыть четвертый уровень, вам нужно третьими инструментами собирать ресурсы третьего уровня. Чтобы пятые инструменты открыть над четвертыми уровнями пользоваться. Чтобы узнать сколько вам осталось еще до открытия, можно нажимать можно нажать на инструмент и узнать сколько вам нужно слав сработать этим инструментом чтобы открыть следующий. Как видите у меня шахтер странник открыт. Чтобы мне перейти на следующий уровень мне нужно. У меня пятый уровень открыт. Четвертый. четвертый уровень открыт чтобы мне открыть пятый уровень шахтерского ремесла мне нужно 140 тысяч славы заработать собиранием руды а инструментами четвертый уровня. как я могу вам сказать я рассматриваю в этом видео левую часть ветки достижений если вам понравилось если вам нравится и интересно, что я сейчас снимаю, напишите об этом в комментариях. И я сниму вторую часть про вторую часть ветки достижений, доски достижений. И так далее. Тяжелая броня. Чтобы носить тяжелую броню, вам нужно Носить тяжелую броню третьего уровня. Определенное количество времени, чтобы открыть четвертого уровня. Так, вот вторые уровни. Например, вы хоть, хотите тяжелую броню носить. Берете шлем солдата, броню солдата и ботинки солдат. Сапоги. И идете убивать мобов. И оружие, какое вы там хотите прокачать. Про него я тут поговорю позже. Итак, по убиванию мобов открыли третьего уровня. Чтобы прокачать далее, нужно носить вещи третьего уровня, убивая мобов. После того, как вы, э, как вы открыли четвертый уровень, чтобы посмотреть, сколько вам осталось до открытия четвертого уровня, можно посмотреть, нажав на одну из этих трех ответвлений, и посмотреть в каждой из них, сколько вам осталось до первого уровня. Также вы можете э, использовать очки обучения, которые находятся в правом верхнем углу. Вот. И нажав здесь кнопочку, вот эту кнопку выучить, когда у вас первый нулевой уровень, и вы хотите первый открыть, вот до этой стрелочки у вас накапливается опыт, и у вас появляется кнопка выучить. И дабы не фармить дальше, вы можете нажать выучить, и покупать сразу четвертый уровень вещи. Но вы сами должны интуитивно понимать, как это должно работать. Я вам рассказываю азы. Вот. Далее идет тяжелое оружие. Воин-странник. Выбирайте одно из этих оружий, которое которые вы хотите прокачать. Качаете и открываете. Далее идет кожаная броня. Кстати, я вам забыл рассказать про. Я потом вам расскажу про специфику э брони. Кожаная броня. Э Тяжелое оружие. Тяжелая броня тяжелое оружие кожаная броня так кожаные ботинки кожаная куртка кожаная шапка как по аналогии то что я вам говорил до этого вы можете также прокачать вещь вы поняли далее идет легкое оружие например лук копье посох друида Кинжалы, шесты, факелы, которые. А, точнее, левая рука, все, что на ней, в ней может лежать. Ну, вы знаете уже, каких прокачивать. А когда я вам попозже раскрою, что к чему относится. Далее идет тканевое одеяние. Тканевые ботинки, тканевый колпак, тканевая куртка, мантия. Итак, следующее, магическое... Магическое оружие. Вот оно. Есть проклятое, есть мистическое, есть огненное, есть морозное, есть священное, есть левая рука. Для Ускорение заклинаний, уменьшение каста, уменьшение э, сотворения и все такое. Так, далее поясняю свойства брони. Сейчас мы... Блин, я не хочу гордыть. Давайте я вам тут, тут покажу. Тут покажу. Вот, берем мы тяжелую в тяжелую тяжелую броню, допустим. Обычная броня солдат. А броня дает 223 брони. Это против физического урона. У вас будет сопротивление. И сопротивление магии. Также длительность контроля, все такое. Вот. Длительность контроля будет при использовании тяжелой брони увеличена и урон она хорошо поглощает далее идет легкая броня сейчас я вам ее покажу вот это что-то среднее между тканевой броней и тяжелой броней Здесь физдамаг добавляется, и длительность контроля 20%. А броня что-то среднее между тканевой и тяжелой. А также а, длительность контроля будет вдвое меньше, чем от тяжелой брони. Далее, Далее идет легкая броня. Возьмем, как пример, мантию клирика. Бонус к способностям и урону от всего 45% добавляет. Как видите, у нее брони мало и сопротивление магии тоже мало, в отличие от легкой и тяжелой брони. Но зато у нее больше урона добавляется к способностям и к урону от оружия автоатаками также есть ну это потом расскажу если кому то интересно пишите если кому то интересно что то что вам объяснить в следующих видео то есть бонус к лечению для хилов которые будут лечить своих союзников у них будет бонус при ношении легкой э, тканевой брони Дабы не делать видео слишком длинным, продолжение будет в другом видео. Спасибо за просмотр.